Вот у нас тут цветы, растения растут. Гуляй по тропинкам, как душе угодно, радуйся, как ребенок. Может быть, день последний тебя ждет, и ты останешься без дома. Природа у нас везде и всегда рядом, эти кадры были сняты в самом центре города Ювескуля, который находится в центральной Финляндии. Да, совершенно верно, в самом центре города, буквально в пяти минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. Заповедник находится у реки Тоурюоки, которая, в свою очередь, соединяет два озера, которые расположены в центре города. Кстати, помимо этого, в нашей стране находится около 188 тысяч озер, равно как и огромное количество рек. Река Тоурьоки ⁇ одна из них. Природа для меня имеет огромное значение. Здесь можно остановиться на мгновение и подышать свежим воздухом. Особенно я люблю гулять после утреннего дождя. Это именно тогда ты чувствуешь этот запах, который невозможно описать словами. Но одно можно сказать точно, он придает тебе силы и спокойствие. Это, на мой взгляд, счастье.